Квартира на бытхе с ремонтом и видом на море. Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске квартира с ремонтом на бытхе с видом на море в жилом комплексе Моревидово. Точнее покажу вам две квартиры. Одна поутрока с хорошим ремонтом, панорамным видом на море, другая студия тоже с ремонтом. Сначала покажу вам немного окрестностей, потом сами квартиры. Далее покажу немного бытхи с машины и в это время озвучу еще несколько предложений, которые имеются на бытхе. Выгул собак запрещен. Кстати, в Море Видово мне продавец сказал, что на крыше дома, то есть кровли эксплуатируемая, есть место для выгула собак. То есть специально отведенное. Вот. А я сейчас нахожусь на сквере Бытха. Кстати, там вот чуть ниже будет новый сквер на 4 гектара. Там же школа, детский сад, поликлиника. Смотрю я, тут этот скверик начали приводить в порядок. Там внизу Спортивная площадка, детская площадка, а это жилой комплекс кислород, а это ясногорская резиденция, я ее называю так. А те квартиры, которые покажу вам сегодня, они по цене значительно ниже с ремонтом, чем тут и там стройки без ремонта. Территория закрытая, есть лавочки, мини-детская площадка, есть пандус. Красивое озеленение. Припарковаться можно возле дома. То есть острых проблем с парковкой тут не наблюдается. Или уже на территории, кстати, у вас будет пульт. И сам дом выглядит вот так. И вот там наверху тоже есть парковочные места. Также есть подземная парковка. Давайте вот так еще покажу. И пойдем смотреть квартиры. Подъезде Чисто, аккуратно. И я бы сказал, дорого-богато. Лифт грузопассажирский, высокоскоростной, марки Клейман. С вентилятором. Это вид с подъезда. И преимущество данного дома еще в том, что тут есть эксплуатируемая кровля. И застройщик в ближайшее время обещал сделать вот такую же Безопасную изгородь, чтобы детки там могли играть. Смотрите, видно гору Ахун. Виды потрясающие. И вот вход на эксплуатированную кровлю. Но она пока временно закрыта. Итак, заходим в квартиру. Общая площадь. Есть с балконом 36 метров. Но здесь прямо очень вместительный шкаф. Я вам скажу, глубокий. Высокие потолки. На мой взгляд очень качественный ремонт в квартире практически не жили санузел совмещенный все коммуникации центральные двухконтурный газовый котел водонагреватель на всякий случай спальня здесь даже просится шкаф ну вид покажу с балкона вид Просто потрясающий. Просто лежите на диване, просыпаетесь, смотрите на море. Или ложитесь, смотрите на закат. И кухня, совмещенная с гостиной. Так, двухконтурный котел спрятался сюда. Газовая плита, микроволновка, кондиционер. В общем, все остается. Телевизор в нужном месте. Это от Мушкары. Очень удобно. И вот такой потрясающий вид на море, на горы, видно даже мор-порт. Вторая студия. Общая площадь 24 метра. Она прямо с небольшими недоделками. Санузел. Ну, например, видите, не висит светильник Кухню нужно доделать. Котел висит. Но вот тут хотя бы зонировано, друзья. Это не просто студия. Она зонирована вот такой перегородкой. И квартира получается не узкая, как пенал. А правильной формы. Есть балкончик с видом пока что на стройку, но она скоро закончится. Хотя вид на горы останется. Ну что, немного бытхи в ленту, так скажем, да. Сравним цены с теми предложениями, которые тут еще имеются. Я имею в виду на бытхе. То есть рядом с домом автобусная остановка. До магазинчиков и до сквера бытха получается вот ровная дорога. Первый магазин вот тут был слева. Здесь же слева жилые гаражи. Стройка в Сочи парке и в Кислороде начинается от 330 до 430 тысяч за квадратный метр. Просто вот возьмите, посчитайте, сравните с ценами, которые я сейчас буду озвучивать. Вот это с правой стороны жилой комплекс, резиденция Ясногорская. Значит, тут есть 37,5 квадратных метров, кстати, хороший дом, а за 13 миллионов в сторону моря. Обратная сторона есть по 280 за квадрат Низкие этажи есть по 250 Площади от 30 до 53 метров Есть видовые квартиры то есть, есть тут реально несколько интересных предложений Вот здесь налево пошла дорога Вот тут вот налево Там лес Прям лес настоящий Где можно пожарить шашлыки Побегать с собакой там, Ну и так далее Вот, вот она автобусная остановка кстати вот в этих домах вот тут слева это бывшие малосемейки есть со статусом квартира 20 квадратных метров с видом на море за 4,5 миллиона если кому интересно прямо по курсу чуть левее 16 я гимназия тут одностороннее движение вот ну, как видите, Бытха утопает зелени, широкие асфальтированные дороги, тротуары. Вот в правом верхнем углу выскочит ссылка, подсказка, почему я выбрал район Бытха. Ну, здесь что по инфраструктуре? Есть абсолютно все. Тут и магазин Магнит, вот сейчас прямо по курсу, и всевозможные пятерочки там и так далее, так далее. Здесь еще девятая гимназия внизу Бытхи. Напоминаю про однокомнатную квартиру площадью 32,4 квадратных метра. Прямо вот за этими зелеными красивыми елочками а За 7 850 можно прописать полную стоимость договоря. И можно даже поторговаться. Потом на Бытхе возле санатория Металлург есть двухкомнатная квартира. 56 метров с ремонтом. Всего за 11 миллионов 600 тысяч. Тут мне нравится спускаться. Прям такой потрясающий вид на море. С правой стороны детский садик. Потом появилась квартира прямо у санатория Ворошиловский, 33 метра, полуторка прям хорошая такая, в классном доме, клубного типа, утопает в зелени дома, его даже не видно, за 11 миллионов. Потом внизу бычья есть 45 метров, полуторка, за 14,5 миллионов, хотят подать быстро. Поэтому можно хорошо поторговаться. Сейчас квартира сдается длительно, 50 или 55 тысяч. Должен сказать, что снизили цену на 1 миллион в жилом комплексе бочаров маяк с дизайнерским ремонтом. Не так давно у меня выходил видеоролик, ссылки я оставлю в описании. То есть новая цена 21 миллион 800 тысяч. Также снизили на 1 миллион на квартиры с дизайнерским ремонтом в жилом комплексе Вена, это Заречный район. Ну а квартира в жилом комплексе Моривидово, 36 метров с потрясающим видом на море, стоит 14 миллионов, я думаю, там тоже можно неплохо поторговаться. А вот 27,5 квадратов она продается за 7 миллионов 900 тысяч. В общем, у меня всегда для вас найдутся интересные предложения, не стесняйтесь, звоните по телефону, пишите который появится на ваших экранах. Подпишитесь, пожалуйста, во все соцсети, чтобы не пропускать интересные предложения. Ну, а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Wall Street. До новых видео. Пока.